Всем Дискорд, с вами Лорд Альтаир И мы продолжаем проходить игру Marvel Битва Чемпионов Миссию Венома И ждем, когда это все опять прогрузится Потому что разработчики до сих пор не починили игру И глюки продолжаются Разумеется, Уведомления там всякие приходят Располагаем все удобнее на диване и включаем. Разумеется, надо повысить яркость, а то вообще ничего не видно. Вот так-то. В смысле, звука нет. Вот. Другое дело. Тут... Смотрим, какие задания у нас выполнены. О, стоп, кристальчик. Надо открыть кристалл. Кристалл. Да, сейчас, конечно, будет жесткая битва. Просто ого-го какая всякая ерунда из кристаллов падает. Бесплатный кристалл давайте покрутим его. Может оживление пойдет. Не золото. Нафиг оно мне нужно. Так. Отлично я прокачал осьминога Вот он теперь точно всем жару задаст так. Вот. Задание событий Мастер, конечно же Зло снаружи я уже исследовал Черная смерть Поехали Доктор осьминог Электронс, Сорок, Анжела, Хелла, во. Команда. Команда каких-то чуваков, которые умеют сражаться как-то. Прикончи его. Мы не хотим сражаться. Мы хотим помочь. Мы бежим от того же страха, проклятая. Скулящий нытик. Что это было? Меч говорит, что мы не должны тебе доверять. <свеч> так. Исследуем тут наше полчища врагов. И выбираем самый оптимальный и простой путь, чтобы... чтобы не терять жизни. Давайте... Где у нас так... такие не очень... Так, Это направляет нас сюда. воитель муравей. Потом направляет нас на Альтрона. Который направляет нас на вот эту. Путь длинноват. Нет, нет, нет. Это направит нас к вот этой чувихи. После чего направит нас к сразу в общем мурда самые опасные так что так куда это кто Тору... заблизубому в общем тоже нелегкий путь проверим этот женщина жре суты росомаха йонду Всем понятно, что нужно идти именно сюда. чтобы что больше некуда. Фу, ты е... да за... нафига я сюда нажал? Неважно. А, зачем не туда нажал? Вот. Ну вот, и поехали против Тора. Хела идет. Помоги, помоги нам, и мы скажем, что вселилось в того иного. Пустые предложения от неукло... ну, неуклюжие развалины. Посмотрим, сдержишь ли ты свое слово, демон так. Хелку, вот она действительно жару задаст, потому что я научился ей управлять. Приготовьтесь к шумам в телефоне, потому что я буду закрывать рукой динамик. не работает. Ты хотел меня сейчас убить? Ты что, фунальник Лучше перезайду. Что-то бред какой-то вообще. Что за бред? В смысле, я вообще не могу. Не работают кнопки. Что зависни мне тут? Нет, ну нафиг. Я перезайду лучше заново. Пойду по нормальному пути, чтобы не было всяких ошибок. Так, ну вырубим. Ненавижу глюки. Быстро отправляемся. Так, кыш, кыш, кыш. Я это все читал. Вот по вот этой дорожке надо идти. Вот сюда вот. Да, помоги нам. Скажем, что там будет. Вот, надеюсь. Беда. вот теперь глюков не было все нормально, прыгаю как кузнечик давай быстрее грузись Не по-быстрому могут бы прокачать призванного симбиоида чтобы легче было биться Это берем хелку Ну что персы научные не очень идут, а кос... космология отлично идет Давай. которые нападают... <звы> Это не дальние атаки, а ближние. Ну, очень удобно сражаться. всех взорвет своей своей силой. Кто у нас дальше? Ну, уничтожение. глазик Отлично, потом нау научные пойдут. Осталось один... Осталось сколько? Один, два, три, четыре. Врага и босс. Изи. Этого задушим тоже хелкой. О, сообщение. Мои лекарства закончились. Санктум Санторум ⁇ это единственное место, где Стивену можно помочь. И нам нужно поторопиться. И мы должны сорвать плес нечестивого нечист... и освободить тело. Скажи, что он говорит. Он говорит, что ты можешь идти впереди. Тут, конечно, сюжет не очень понятен. Ого, фига себе, у него мощь будет. с калинового глазика. Ну, Хела как самый лучший нападающий, она просто всех режет на, на провал. Фу-ты, на повал. И... В бой! спецотаку да, ну, ну нафига это нужно было ну ладно на 20 процентов сильнее защита на 20 процентов сильнее ну что да спасло меня 7 процентов ну давай ну, все успел в последний момент победить это реально круто! Звук потише сделаем. А то если он меня не заглушает, надеюсь. Отлично, скалинный глаз повержен, хела почти сдохла, и мы идем дальше. И против нас желтый шершень с человека муравья. Отличное просто дело. Думаю, против него электрик подойдет. Хотя шершень, он реально может такую трёпку задать, но замучаешься с ним. Этим лазерами палит, вот. Палит. И вот лазер использовать и лайтер, чтобы не копить ну, нафига этот прыжок да. Да. Ну, ладно. может сожгу его может хотя бы куда да глушение отлично. Ну, нафиг, я потеряю там достаточно много жизней, ну. из-за того, что не смог эти 4% побороть. Нет, ну, ну что это? Я победил, но пустой эти проценты и ушли. Вот спасибо тебе. Идем дальше, собираем эти коробочки по дороге, которые валяются везде против вот этого парня. Сейчас посмотрим, какие там еще будет вот этот этот баран. Так, ну тогда против того барана пойдет у нас носорожек, а сюда Анжелка. На третьей главе, наверное, придется использовать усиление силы. Потому что просто так тут явно не справились. Надеюсь, это не будет каких-то дуракций в третьей атаке. Давай сходим тут. О, так я просто... Я просто И я могу тебя спокойно добиться И... Уничтожен <с> Капитан Америка один из самых слабых тут персов вообще <с> Вот никакой раз в разрез не идет с такими как Электрик енот ракета гамора хотя гаморы, третья атака гаморы просто ужасно слабая зато вторая самая сильная давай морда его растопчим. так Ах. сгинь нечистое создание жанин рад тебя ви еще один, зараза, распространяется. Нет, мы хотим помочь. Джерика, пожалуйста, не, нет времени объяснять. Стивен умирает, а Веном согласился рассказать то, что он знает, взамен на защиту от заражения. Стивен, он с вами? Хорошо, помогите мне одержать победу над этим мерзкими созданиями, и тогда мы сможем заняться его ранами. Как вам мой голос персов? Так, называется Электрик тут. Ну давай, растопчи его. Носоробус. Tiene... Топчем. Топтать, топтать, еще раз топтать. Вот дофига это... не люблю морды, потому что он копит свою атаку. Ну, я умею, атаку Да, часть счастье, по моему, Мы тебя раздавим спокойно, 12 процентов. И что и требовалось ожидать? Лично победа просто прекрасная. <laughs> а для тех, кто... Смотрит это видео и увлекается мой Пони. Специальное сообщение. Я поеду в этом году на Ру Броникон. Кто хочет меня там встретить, сразу туда идите. Билеты покупайте только. Спасибо вам обоим. И тебе, призыватель. А теперь скажи, что с ним случилось? Мак хочет, чтобы мы стали одним. Мы не сможем стать одним. Мы есть мы. Ты о чем? Мне от тебя не нужно ничего. Не тебе, Ему. Стивен, он тоже ничего от тебя не хочет. Сакреблю еще твари. Жанин, призыватель, задержите их, пока я займусь его ранами. Сейчас как-то не очень голос так. Ну, давайте осьминога напоследок. Сначала самый слабый вперед. Пусть сдохнет. Хотя бы, может, часть жизни снимет. И уже я добью осьминога. Да, вот это реально. Я вообще не могу его ударить. Я вообще не могу его ударить. Ну что за босс? Нафига делать боссов, которые еще пройти почти невозможно. Ну нафиг это у него уклонение. Я тут всех персов Перетрачу, пока победил. победю. Мол, что у него силы, он так мощный, так его еще и уклонение ему добавили. Вот зачем это нужно было? Мало мне, что ли, его силы? Так еще убежать нельзя. Так, не после уклонения сразу... Конечно же. Просто ужас какой-то. Сильный плюс уклонение равно почти не победить. Что у него? Снижение специальной атаки, она складывает Сто... запас энергии, предупреждение активно, третья специальная атака, которой, кстати, и нету. Ну вот это хорошо, что ее нету. Зато золотая... Адаптует много... Это... Дает наград специально Ну все, теперь тебя раздавит Что за бред? Это жульничество. <смех> По-другому не скажешь. Что... если же придется сейчас использовать эти усиления, потому что без усиления я просто сдохну быстро. Тут вообще <смех> ловить надо. Ну... Мало того, что у меня тут все тормозит. Так что эта хрень вот будет мешаться. Вот, 20% активировать. Давай. Оживление, оживим их. Нет, мне только один нужен. Вот этот чувак. У нас тут много этих здоровья. Тратим. Тратим все. Нет, ну не все, ну. Нет, нет, нет. Вот, трех хватает. Все. Ты меня достал. Я у силы себе предал. Про его уничтожать уже. Урончик прокачал. Давай. Спадение, <клышите> что из воздуха серьезно че это было сдохнуть от воздуха просто просто не еще раз мы его оживляем Понимаю. хорошо что у меня этих <зелит> зелий полно-полно а у него еще жизней ого-го. 11 тысяч здоровья. Это... Это очень много. Давай. Нападаем. И атакуем. Дел. Нафига с одного удара убивать. Я почти победил, но нет, мне все испортили. Вот. Нафига такое. Может хотя бы потратить одного, ну, нафиг просто, чтобы зря не тратить, эти оживлялки. Ну, хотя бы с... там с трех ударов прибить хотя бы. Попробуем попрыгать, как кузнечики, и уничтожить. место повешен просто уж... просто <с> как можно писать враг мало того, что сверхсильный присущий и уворотливый присущий почти в самом начале уровня вот следующее задание конечно идет у нас а от золотого адаптоида, я, конечно, особо ничего не получил, хотя золотые адаптоиды дают много. Это, это должно выиграть нам время. Что случилось с ними, Жанин? Я нашла его на запретных территориях. Наверное, он оказался там после нашего сражения с Таносом. Он... Поэтому его нельзя пробудить из-за безумного титана. Так, посмотрим. Да, вот это будет еще тень, конечно. Надеюсь, хотя бы этот не будет уворачиваться, потому что это будет реально... Сейчас, агрессия. Что у него тут есть? Все или ничего, этот чемпион купит энергию, пока не будет готов к третьей специальной атаке. Вообще. Вообще, вот. То есть, он побе... Будешь... будет побеждать меня в любом случае, потому что копит свою чертову атаку. Нафига. Ну Давайте пойдем по... Это куда их ведет? Нет, спасибо, нам туда не надо. Идем по прямой. Против паука, который, кстати, тоже уклоняется. Ну да ладно. Да, Стивен с помощью заклинания помог призывателю сокращить Титанаса. Но это вырвало его астральные формы из тела. Без нее он никогда не проснется. Кажется, что кто-то хочет, чтобы он умер. Его раны говорят об этом. Без тела, в которое можно вернуться, его остальные формы уязвимы. Он маг. Кто это маг, о котором ты говоришь? Тот, кто пытался убить мага, он придет на всеми. Он придет за всеми нами. Дай мне спить крови падшего. Все, что нам нужно знать, хранится в его плазме. Если злодей говорит правду, я узнаю это с одной каплей. Не совсем понял, что это значит. Ну да ладно. Ну, космологики, они... Берем Хелку, конечно же. Истребляем врагов. Да, исследовать, конечно, будет это реально жестко. Если я буду исследовать это задание, хорошо, что у меня будет сибиоид. Вот это плюс для меня. А, хотя вот, клонение. Сейчас, я подожду, пока он и пройдет. И все, больше никаких клонов. Да разумеется, он... Ну, если он быстрее меня... Прекрати. Давай, давай. Ну, почти прибил... Да, да, ну спасибо, глюки. Вот зафига, на, нафига она побежала, когда я не хотел, и, разумеется, сдохла. Тупая хела. Ненавижу глюки. Вот, вот видели, что произошло, глюки мне испортили всю игру. Просто прекрасно. Дохнут, как жуки, потому что... Потому что глюки. Когда же эти тупые кабаны-разработчики, мне кажется, так. Проиграл отличного персонажа. Просто отличного персонажа. Хелл один из самых мощных, и она сдохла. Мало того, что я еще и продую... Ментал Пони игру, потому что там... Видите ли, разработчики сделали задание, которые надо ждать, пока не пройдут, из-за чего у меня не хватило времени на прохождение, и... а у меня нет 800 рублей, чтобы купить нужного персонажа. Спасибо вам. Дура... Дура ты вообще все испортили мне. И кабаны еще мне тут испортили. Каб... Кабанами так и называется их разработчиковская компания. Кровь Стивена скажет тебе что-то о том магия, о котором говорит Вином. Кровь, опора, души и тела. Я не пролью кровь хорошего человека, просто чтобы утолить твой голод. Насытишься злодеями, их тут предостаточно. Это на мечу, говорит, если что. Меч может быть прав, Жанин. Астральная форма Стивена покинула его тело, но пока оно цело, они связаны. Если ты сможешь подключиться к этой связи, мы сможем пролить свет на то, что, зам... что это за маг и чего он хочет. Испробовав его крови, меч будет вечно алкать, алкать ее от Джерика. Пути назад нет, он всегда будет желать ее. риск который я готов принять, пока меч у тебя... А, это он говорит. Рис, который я готов принять, пока меч у тебя я не боюсь. О, о самах это реально тоже будет пипец, потому что самаха просто себя будет хилить бесконечно или бесконечно хилит себя только в мире легенд да я не помню ну давайте танцевать Келу я прокачаю до третьего ранга, вот тогда уже пожужжат мне враги в следующий раз, когда я сюда вернусь. Да, давай, запросим, установим все здоровье и... Во. Железный человек это будет тоже хей. Хорошо, я правильно коплю и скажу, что стало известно. А, что вот... Хорошо, я пролью каплю и скажу, что стало известно. Фьюйты. ты. Говори, меч. Его дух заперт. Вижу лишь фрагменты. Дай мне послушать. Отлично. Вот отлично было бы Хела сюда. Но нет, она сдохла у нас. Так что придется брать Анжелу. Где бы мне найти 11 лишних часов, чтобы использовать их для прохождения задания в моей Потому что... Ладно. Давай. Ну, Давай. Ой, ёлки, нельзя и атаку блокировать простой. просто, вниз. Стань так меня. Да. Финалико, нельзя, вот атаку. Давай, применяй атаку, я хотя бы с той стороны, чтобы меньше у меня урона. Да это нет, а так вот. А, зато если от меча, если уйдет, то не нанесет урон, фигаси. Вот это классно, если от меча уйти, то не будет. Да, автоблок, ну, автоблок, ну спасибо, просто... просто прекрасно. Да, Что мне справление вообще творится? То одна кнопка не работает, то работает и тогда, когда мне и надо. Нафига это все? И похоже, что придется опять оживлять персонажей, потому что просто без оживления, просто никак. Никак этот уровень без оживления, братья. Все зелья потрачу только на один ататур, на это задание. Нифига, еще прыжок этот вообще. Как его убить? Еще Блок. блоки. Еще автоблок тут появился. Нафига он тут появился? Ну. И чем я буду бить босса? Воздухом? А У меня еще он впереди три врага плюс босс. Лорд это был, тоже херня, конечно, просто. Я, конечно, понимаю, но нафига ставить таких сильных врагов, чтобы чтобы больше покупали за деньги оживлялки, что ли? Нафиг такой донат? Никаких ошибок Которые бы портили мне тут всю игру Поскорее бы закончить И, и отдохнуть после Ух, Да, давай быстрее Ассимиляция, симбионат О нет Джерика, все очень плохо Прежде чем Гроссмейстер получил власть и воспользовался стражами, коллекционер использовал симбиотов как свою личную армию. Гроссмейстеру не особо понравились питомцы его брата, их постоянное неповиновение. Так что он запер их в тюрьме, которую сотворил им, им сам. Симби симбиоты были там многие годы. Таотичные, неорганизованные, не способные найти форму жизни, с которой могли бы вступить в симбиоз до того момента, когда их нашел некто... Маг. Маг. Давайте прибьем ее, наконец -то? Наверное, все же мне придется тоже самому спецатаку копить. Хотя нет, лучше вторую использовать себе атаку. Точнее, ждать, пока тебя побьют в блоке. И Нападать издалека, в метре. Я понял, если это какой-нибудь другой был тип? Но не железный человек же. Причем обычный. Дальше. Вот этот вот тип, который тоже можно жара задать. И наконец-то босс пойдет. А босса мне придется бить, наверное, нос... носорогом, К который, ну, он так, не так не сяк, хотя, наверное, лучше взять Асминога, <laughs> потому что тот может ему просто заблокировать способность, и все, и готово. Я хотел активировать эту усиленную атаку. Она сама активировалась, я таким причем э -э, и, разумеется, из-за этого добрых блюдов. Я не хотел! Что победил, но я не хотел использовать усиленную атаку. Потому что она очень опасная если враг рядом и не оглушен. В смысле, вот несколько глюков подряд. Просто тот сильная атака тогда, когда не нужна. Вот самая бесящего. Кто бы ни был, он воспользовался своей магией, чтобы отпереть темницу и отпочинить симбиотов. Он владеет их силой и магией. Он... Я слышу что-то еще. Чума. Порабощен, уничтожить плоть и стать одним. Ассимилируй. Пу ты. Порабощен, уничтожить плоть и стать одним. Ассимилируй. Чума, говоришь? Ины называет меня освободитель. Быть, освобод... быть свободным от мысли. Может, можно лишь представить дар... Желание. Смотри, он говорит, через ассимилированных мы не будем одним из них. Призыватель, мы должны победить демона и выиграть время. Наконец-то финальный босс. И, разумеется, у меня полудохлый сменок. Мое секретное оружие полудохлое. Просто спасибо глюкам. Камам! Мы заглючим любую игру. Вот э, реально. Геймлофт. Мы сожрем ваши деньги. Кабам. Заглючим любую игру. Так, теперь мне еще и камера тупит. Раз, Давай принесу спецстарт. А, да, он же потеп. сейчас прибьют, но ну, хотел бы я его похромсал, хорошо? Хотя может, О. отлично, просто просто иронией сдохну. Так надо, ожи... надо Хело жить. Хело ему задаст, реально. Хело задаст. мышь один можешь копить энергию хотя стоп у меня есть еще 3000 жизни не будем торопиться не будем все делаем просто аккуратно и осторожно 20 процентов еще есть Возьмите, вздох раньше. Жаль, конечно. Давайте... Про уничтожать. Фела. Твой выход. Пять. Я даже не представляю, как я буду сражаться против финального босса, потому что это будет уже реально одискордить как не круто. Там я буду бить как, как монстры, ну ничего, я просто использую усиление силы побольше. 20% давай, Хела. Надеюсь, ты спасешь сама себя, потому что Хела может спасти сама себя. Да, молодец, Хела. Хела, ну нафига ты, мог... ты могла немного дожить хотя бы? Зачем? Зачем нужно было умирать в этот в этот прекрасный момент? О, хела, хела ела не съела. А ты почти победила, Хелка. Но продула. Просто молодец, ты, Хелка. Давай, до этого балбеса. выиграл, да особо ничего. И наконец-то сегодняшнее видео подходит к концу. Этот уровень тоже пройден сквозь глюки и, по... и поражение Но мы прошли этот мощный уровень. Награды за прохождение задания и прохождение главы. Вот да. Давайте подкроем кристальчики, какие у нас там имеется чтобы отпраздновать эту победу с глюками и трехзвездными кристаллами мы это все откроем давайте-ка ну да это можно сразу трехзвездные кристаллы они бесполезны так что от них толку мало дубль неплохо так будут осколки четырехзвездного. 55 да, маловато будет. Ну, не важно. И фрагменты этого катализатора. Э, много космоса, конечно. У меня три катализатора космоса уже есть. Есть что качать. А, давайте поехали. Посмотреть. Надо по по еще попроходить специальное задание. О, награды. Да, давайте... Забрали мы оживлялки. Надо попроходить еще раз... Чет четвертый акт. Там можно получить, по сути, халявные оживлялки. Давайте... Давайте прокачаем его. Чтобы был сильнее. И мощнее. Так. Ладно, не хватает нам сюда. Почнем вот эту самочку. <связать> давай. Что, хватит? хватит? Ну ладно, можно и так. Дрожь. <связать> и сколько у меня еще есть там... Ну, еще 10 минут. Да, давай. Подождение технологии, давай. О, отлично, эта технологика пойдет союзик, на котором я сижу, пойдет тоже на осьминожку. Давай, давай быстренько не, не, не зависай, только прошу, не зависай, да маловато будет. Ну ладно. Сколько там мне еще надо? Ну, вот, кстати, может сразу и закончим. По крайней мере вот это задание, а потом будет финальная битва, реальная а дискордеть будет битва какая. Начнем, давайте, поехали Взорвем тут все, если получится. А потом будет уже финальный видос. Что я имела в виду, говоря про ассимиляцию. Это коллективный разум Джерика. Он хочет поработить весь мир битвы. Мы ей говорили, мы не станем одним. Нет, не снова. Астральная форма Стивена захвачена этим симбионатом, и он использует ее знания в мистике, чтобы свободно перемещаться по миру битвы. Но она лишь часть его. Вероятно, поэтому другие симбиоты охотятся на нас. Он пытается уничтожить тело Стивена, чтобы полностью по поработить его астральную форму. Тогда мы должны найти этого Майдит и вырвать у него астральное тело Стивена. Лонгарийское заклинание подойдет, но нам нужно найти его раньше, чем он нас. И я боюсь, что единственный способ это идти по следу симбиотов. Так... Длинный путь, зато там вон здоровье валяется халявное Если вот так можно назвать. Так, посмотрим Во, возле аж, вот, вот тут здоровка вон валяется А потом можно отправиться куда? Сразу боссом Да, реально тут боссы Капец, какие эпичные Мы вот, против Дэдпула пойдем Стоп, подождите, подождите, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Куда ведет этот портал? Катается, очередь ведет. Да. Я думал, тут четкий путь. Активно третья специальная да. Жаль, конечно. Это будет а как не круто. Надеюсь, и утка Веном будет не слишком хардкорный для меня. особо напрягаясь. Да, победа. Я потом, наверное, запишу специальное музыкальное видео битвы с боссом. Финальным. Вот интересно. Финальная битва с боссом в виде музыки. Так, ну давайте в Этой жвачки пойдет у нас Хелка <с> Реально, это жвачка ну, Она тянется <с> По-другому ее никак не назвать Надеюсь, глюки Глюков не будет Давайте. Просто берет и блок снимается сам по себе. Вот опять. Я же нападал. Очередь. Тут ты не могла. Слышь. <звы> наконец-то вот так пиш ты пиш вы вы ты пиш ты пиш ты ты пиш ты пиш То паучок это будет херня опять. Если то, что мы узнали правды, легко не будет. Существо обладает магической силой и тайными знаниями мира битвы. И при этом имеет силу симбиотов. Если этот никчемный гнойник до досаждает тебя, то не волнуйся, о несущий меня. Он снова говорит. Это меч говорит. Просто приободряет меня мы тебе не верим. Ну, давайте вот этого типа, который сейчас очень просто силен у меня, доктор Октопус. Давай... Мы неважно может получится. давай уничтожай его сделай него отбивную вот так мы говорим отбивная из паука продолжаем давай давай Грузись быстрее Что у нас тут? тут? Не сюда. Кыш. Я не хотел посмотреть, на каком я ранге. Прекрати. Я вообще на другую кнопку нажимал. Да, да, тут бесполезные призы, которые ничего себе не несут ценного, но ну, не важно. Так, и куда? Смеется, вот сюда, потому что тут у нас вон зелье валяется здоровье. Вон будет чем хилиться. Маскаляндер. <смех> отлично Маскаляндер у нас не очень такой сильный чувак так что <смех> берем хелку так надо посмотреть силы Как вообще это произошло? С одного выстрела застрелили вообще. Ладно, ладно пора кончать с Маскалендом. Ног на третьем ранге. Исп... Такой крутой, интересно. Каково будет хела? <смех> интересно. О нет! Только не тут балбес. Тут уклоняется бесконечно. Как тот симбиоид, с которым я дрался. Просто вот. <смех> просто будет жесть настоящая. Так что придется копить до третьей атаки, потому что по-другому просто не победить. этого змееныша. Я сам играю с змеем, и он просто имбовый. Вот видите, он не уклонялся это обычно он прыгает просто замучаешься за ним прыгать ты прыгучий становится это не повезло ну давайте давайте куда это идет он вот кого вот это так ну, лучше вот этого, потому что у меня, против него у меня есть электрики. Нет, я хотел утку посмотреть. А, вот. Пусть атаки с все усиления для этого чемпиона длится на 40% дольше. Этот защитник получает плюс 20% атаки за каждое усиление, по действиям которого находится. Спецатака 1 наносит на 30% дольше. Отчасти специальную атаку 1. Отлично. Топ, она блокируется. Так... Ну отлично, атаку можно блокировать, плюс 40 зарядов по мнению не рассудка начали боя. Это по А, стоп. не все равно то Ладно, <соценно> а, давайте. Я ожидал, что босс будет э, более сильный. Нет. Ты не мой друг. Гиперион? Жанин, скорее, тебе надо бежать. Этот монстр как с цепи сорвался. Пташка стража... страждет. Мы должны положить конец ее страданиям. Блэй, бляй. Дреба Почему похож на Бориса из Бенди из четвертой главы, блин? Это утка. Это вообще утка? Надеюсь, это утка. Да ёбов, шо Серьезно, Серьёзно? Это придумать надо вообще босса такого. Ну ладно. Давайте заканчивать. Самое сложное это остав. Блин, не понятно, когда она пойдет, она не мечтает. как бы раздавил это же насекомые <рискотворение> прихлопнул во прихлопнул <рискотворение> давайте да, давай, давай давай что как ты можешь слышать меч он не может зато я могу и я рад, что ты теперь можешь зреть плоды трудов моих. Я надеюсь, твое творение тебя впечатлит. Ты, мое творение тебя впечатлит. Хоть ты и не мой Говард, но никто не заслужил такой судьбы. Я тебя остановлю. Освободи свой разум. Я повернул колесо эволюции в десятки раз быстрее. Но вы мне пора, нужно ассимилировать столь многих. Браги! Утка Веном. <свят> да, реально, у него сила какая мощная. Хотя я и не с такими дрался, я когда про Веном из Акта 4 примерно такой же силы уже был. Ругаешься, слышь? Там да ну нафиг! Вот мерзавец. <с> еще ругается тварь. <с> а я даже не успел свою спецатаку атаку накопить. <с> Давай. <с> Насорожище. Насорожище покажет, где утки зимуют. Сейчас я покажу тебе, где утки зимуют. Возьму еще и бомба не кидается <смех> вообще вот реальная жесть <смех> а стоп у меня уже сила закончилась ну одну а мы повторно активируем давай усиление усил усил где усил давай быстрее давай давай пора тебя давить <смех> у теночек <наш. смех> 4k урона это реально нужно было что-то применять это вот спецатака ладно просто вот там все Потрачу, да? Я трачу, да? Мне будет только по -про проходить. <свист> Потом уже ведет финальная миссия, это будет реально дискордеть. Финальная битва это будет вообще просто неминуем, конец неминуем, можно так сказать. Go, go, go, go! Отличный его сейчас минок. Просто отлично идет Я его еще поулучшаю хорошенько И тогда просто будет конфетка Оживление 2 Пойдет у меня на другое Не знаю, буду ли я еще делать э, прохождение Marvel Battle Чемпионов, <laughs> Потому что у меня просто все сильные персы закончились к этому времени. совпадет специальное особо мощное улучшение перед этим придется хорошо нет спасибо я вот это возьму не хочу зря тратить Давай. 9 кажись ему осталось снести чуть-чуть вот давай Нет. Надеюсь, Хела меня спасет. Своим восстановлением 20%. Да. Спасибо, Келка. почему у меня не сработало отход? Но Только зря жизни, только зря персы дохнут из-за этого глюкова. Почему у меня тут прыжок назад не сработал? Столько... Столько оживлялок я потратил только на то, чтобы победить эту сёнка, Да еще и кнопка куда-то не туда нажалась. И все зависло. Просто прекрасно. Да, да. Да я понял, что все зависло. Все, слышишь, ты меня утянует. Ты меня достала. Я тебя уничтожу. Взорву в клочья за то, что ты сделал со мной. Теперь точно, место, конец. И буду активно качать осьминога и покупать оживлялки. Вся, пока что все. Пока что на этом можно закончить. И устал. От этой битвы нескончаемой. Всем Дискорд, с вами Лорд Альтаир был. Всем до скорых встреч. И финальное продолжение Марвел Битвир Чемпионов уже скоро. Коллективный разум. Финальный босс. Дискорд его знает, как победить. И всем пока. Ждите новостей от меня.